Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Кстати, я сегодня в платье. Не могу вам его показать, заходите в мой инстаграм, вы не туда выложу фоточку в нем. Просто я сижу в кадре постоянно вот так, я же наряжаюсь, наряжаюсь для вас, никто этого не видит, вот приходится как-то мне выкручиваться, раскручиваться, но все равно ничего не получается, так что заходите в инстаграм к изгара Итак, друзья, сегодня мы с вами смотрим видео под названием Мы с мамой беременны одновременно с канала Эрика Хантер, представляете, да? Ну а перед тем, как мы начнем просмотр данной истории, у меня, как всегда, для вас отчет удачи. Все те, кто поставит,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 1-0. Все те, кто поставил лайки, удачи отправляется к вам. Также подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы начинаем. Привет, меня зовут Оля, и мне 18. О. Сегодня я хочу рассказать необычную историю. У меня, как и у любого подростка, были сложности в отношениях с матерью. И довольно-таки сильные. Мы никогда с ней не ладили. Она М постоянно меня третит. Кстати, у меня тоже был такой период, когда мы не ладили с мамой. Но сейчас мы с ней вообще не разлей вода. Не знаю, или я повзрослела, или у меня мудрости появилась, я как-то не стала так относиться там. В общем, без подросткового вот этого вот загона. ...поспировала и придиралась по любому поводу. Буквально не давала мне жизни. Я думала, что уже ничего не может спасти наши с ней отношения. А когда случайно забеременела, то была готова к чему угодно от нее, Но никак не могла ожидать того, что случилось. А что случилось? Я из неполной семьи. Маме вечно не везло со второй половинкой, и когда она уже достаточно долго встречалась с отцом, то подумала, что он тот самый. Так случилось, что она забеременела. Ребенка она решила оставить. Папа какое-то время еще пошивался рядом, я родилась, а он в конце концов все равно ушел. Стандартная история. Сколько таких семей у нас в России, да и вообще в мире. Вообще мужики такие ненадежные, просто какой-то кошмар. Не знаю, все мужик от тебя уходит, просто кинь в него, него что-нибудь тяжелое, чтобы он, сука, запомнил на всю свою жизнь. Не знаю, мне кажется, я бы его сожгла. Правда. Какого хрена я беременна, а ты куда-то валишь? Проклятие тебя вслед, цыганский, добрая Ксюша. Оставив нас одних. Так что росла я без отца. Мама несколько раз пыталась заводить отношения, когда я была совсем мелкой. И снова встречается с кем-то сейчас. Но ни одни ухажеры не оставались в ее жизни надолго. У нас с ней тоже отношения как-то не заладились. Я была как напоминание об ошибке прошлого, и она в сердцах иногда даже говорила, что я испортила ей жизнь. Блин. Знаете, у меня стервозная училка математики в школе. Так другие говорят. А у меня была Русичка стервозная, я прям ее ненавидела, она просто меня уничтожала, просто так, просто в прикол, я не знаю зачем. До сих пор вспоминаю, и у меня так это глаз дергается. Что это? Потому что у нее нет мужа. Не знаю, правильно ли мыслить такими шаблонами, Именно но так. мама постоит. Зачем мыслить такими шаблонами, я понять не могу. Вообще, женщины всего мира должны понять, что счастье вообще-то не в мужике, а в самой тебе, в твоем развитии, в твоей карьере, в твоем сияющем лице, блин, в твоей, не знаю, счастливой душе. В конце-то концов, что за все за мужиков этих, господи, у меня множество подруг, которые сидят своими днями, ждут этих мужиков. Вот я никогда никого не жду, мне так пофиг. Она тоже срывала свой негатив на мне. Больше-то и не на ком было. В а -а -а -а. детстве я почти не просила ее играть со мной потому что боялась, что разозлю ее этой просьбой. Иногда ее раздражало, даже когда я просила, например, включить мультики. Я помню, что маленькая научилась сперва вкрадчиво определять, насколько у нее хорошее настроение, Эмпатия. прежде чем просить что-то. Когда я выросла, придирок от нее стало вагон и огромная телега. Не помню, чтобы проходил хотя бы день, чтобы мы не подцапались. Моей маме не нравилось во мне абсолютно все: стиль, образ мыслей, планы и мечты мои друзья, подруги. Она объясняла это заботой обо мне. Ну, ее такую заботу. я. Возможно, мама переживает просто, что ее дочка пойдет по ее стопам. Это нормально, когда ты много раз ошиблась, когда ты прожила эту жизнь со своих лет, ты смотришь на свое дитя и понимаешь, как оно невинное, беззащитное такое доверчивое. Ты думаешь: блин, Господи, не дай бог. В ее сердце будет такая же боль, как у меня. И часто мамы пытаются сберечь своих дочерей, но дочкам-то что хочется жить на полную, когда не знаешь, что такое боль, ещё когда особо не видел мира, кажется, что все такое. Ну нет, нифига. Короче, это бесполезится. Ребенка не убережешь и сама не убережешься. Никак. Через все придется пройти. И многое, что нам не дано понять, через это придется пройти. Как ни крути. Так что, смотрим дальше. Она не дает мне прохода. Взрослые родственники всегда говорили мне, чтобы я в своей жизни не пошла по стопам матери. Господи, Мол, чтобы тоже не быть одинокой, озлобленной и несчастной женщиной. Я скептически относилась к таким нравоучениям. Но в своих отношениях с парнями старалась быть осторожной. Например, когда я стала встречаться с Тёмой, я старалась максимально убедиться в его намерениях. Я думала, что у нас будут серьезные отношения и что он меня не бросит, случись что-то. Но кто бы мог подумать, что я в точности повторю мамин сценарий. Я старалась быть аккуратной по максимуму. Меня злит, когда в случайной беременности обвиняют девушек. Мол, знали, на что шли, надо было лучше защищаться. Но ни одна защита не дает 100% защиты. Даже две сразу. Мне показалось достаточно надежным использование гормональных контрацептивов. Но так получилось, что однажды я увидела две внезапные полоски на тесте. Оказалось, что в моих таблетках была слабая для меня доза гормонов. Когда это случилось? Получилось, я была в шоке. Сделала несколько тестов подряд, сдала анализы, чтобы убедиться. У меня перед глазами пронеслась вся жизнь. Я... Вот знаете, когда происходит вот такая жесть, когда ты понимаешь, что ты беременна, и ты понимаешь, что это просто твой типа парень, с которым ты спишь. Знаете, как у меня мысли возникают вот сейчас? Что секс после свадьбы, возможно, в этом что-то есть. То есть, если ты залетаешь, тебе не страшно. Ты уже замужем. И уже в семье все нормально, сразу устраняется множество проблем, там, как сказать, это будет как счастье уже. Ужасно, не хотела стать такой матерью для своего ребенка, как моя собственная мать. А если я останусь без поддержки, это ведь неизбежно. С Замирающим сердцем я пошла сдаваться парню. Я пригласила его на свидание, долго говорила о наших чувствах и в конце концов сообщила заветную новость. И что сказать, если вы хоть раз разочаровывались в человеке за секунду, то это был именно такой момент. Он психанул, сказал, что я подстроила это и специально вообще я вру, Конченный. чтобы заставить его жениться на мне. Представляете, какой бред. Я даже не дослушала его и безумно была рада, когда мы разошлись, не думаю, что когда-нибудь снова увижу его». В глубине души я и не надеялась на хороший исход. Однако мне нужно было решать: оставлять ребенка или нет. Вопрос: почему ты спишь с человеком, с которым тебе ненадежно? Меня всегда вот это волновало. Я вот не могу вот так вот, вот взять и вот я вот смотрю на человека: вот мне с ним неспокойно, мне с ним ненадежно. Даже если это великая любовь и у меня там великая страсть и симпатия, я никогда в жизни не лягу с ним в постель. Потому что для меня важно, что там будет дальше. Мне нужно, чтобы я для человека была в приоритете сто процентов. И что бы ни случилось, он остался со мной. Потому что в этой жизни может случиться всякое. Я могу заболеть, я могу залететь, я могу попасть в больницу. Я там могу обеднеть, разбогатеть или еще там что-нибудь. И вообще лишиться жил площади и так далее и тому подобное. Я не готова делиться своим шикарным телом с человеком, который не будет разделять со мной меня <you're in> <life> полностью и принимать меня. Тем более детей моих. Ты что, офигел? Думай, девочка, думай. Я тут не просто так сижу на розовом кресле. Суть говорю. Совсем я... без поддержки. Сейчас я просто не смогу его растить. Мне нужно было поговорить с мамой. Я не смогла подобрать правильных слов, потому что даже не знала, как поговорить об этом. В итоге я просто продемонстрировала ей тест. Мама несколько минут молчала, а потом вдруг от злости резко бросила кружку с чаем в раками, но так, что брызги облили меня. А кружка разбилась в дребезги. Мне показалось, что она хотела накричать на меня, но с трудом сдержалась, прошипев, что я дура, что я испортила себе жизнь вообще... Как можно было так лохануться? Я слушала его словесный как поток и тебе думала о том, как может так ругаться человек, который сам побывал вот -вот. в такой ситуации. Злость охватила меня в душе, и мне хотелось просто кричать от несправедливости. Почему вместо того, чтобы понять, принять, послушать, самый близкий мне человек начинает выговаривать мне претензии? Слушайте, знаете, как вот я вот мыслю? Вот смотрите, я ставлю сейчас себя на место вот этой женщины, ее мамы. Я вот думаю, вот у меня вот реально не сложилась там жизнь, вот там с мужчинами. Да и черт бы с ними пошли не к черту. У меня есть прекрасная дочка, блин. У меня есть дом. Еще у меня будет сейчас внучка. Ну не это ли счастье? Черт повери. Это же счастье! Ты сделала двойную жизнь, ты сделала двойной кувырок. Дочка, еще и внучка. Это же потрясающе. нет? Я бы уже там стряпала, выбирала бы что-нибудь. Это как новая жизнь, новая. Волна. Где мудрость женская и доброта? Не понимаю. Этого разговора я с отчаянием поняла, что помощи ждать неоткуда. Я боялась, что в такой атмосфере даже нормально не выношу ребенка. Стресс очень вреден. А что, если он будет постоянным? Мне было грустно осознавать, что несмотря на то, что я всегда думала, что не буду делать аборт, это был мой выход из этой ситуации. Глость тоже подгоняла меня. Мне хотелось быстрее доказать матери, что я еще могу решить свои проблемы. О пусть даже так радикально. Поэтому а? на следующий день я отправилась в клинику. У меня не было денег. Поэтому пришлось терпеть унизительные процедуры в бесплатной. Неприятнее всего было отвечать на вопросы о том, почему я забеременела, где мой парень и чем я раньше думала. Я а -а -а. уже сидела в обшарпанном коридоре и ждала своей очереди. Не знаю, что в этот момент творилось в моей кровь, голове, было. мне было страшно, грустно, я одиноко. Я... я эмпатия это все чувствую, мне прям реально сейчас больно, где-то там внизу животами, так стремно, я не знаю, господи. Блин, женский организм, он это как храм. Нельзя так с ним. Какие к черту аборты? Какие, блин, манипуляции, ничего не должно быть такого. Я не хочу, чтобы она делала аборт ни в коем случае. Я надеюсь, что сейчас мама опомнится наконец-то и припрется уже. Было о том, что это все было похоже на странный сон. Страшно! Когда сон. в коридоре вдруг появилась мама, о! я подумала, что точно сплю. Может, мне уже сделали наркоз? Мама отыскала меня взглядом среди других женщин и кинулась обнимать. А потом поволокла наружу из здания. Я пыталась что-то сказать, выразить или спросить, но она вытащила меня на улицу и сказала, что ей нужно мне кое-что сказать. А потом я смогу думать, хочу я делать аборт или нет. Это было неожиданно, но даже здорово. Я была очень рада, что она вытащила меня из этого душного ада. Мы поспешили в ресторан рядом, и я гадала, о чем таком она хочет мне сообщить. Время тянулось мучительно. Мы выбрали место, мама долго решала, что хочет заказать, мялась и нервничала. Потом несколько раз начинала говорить что-то, краснела и глупо смеялась и шутила. «Представьте, что если ваши родители вдруг начнут вести себя как подростки?» Вот такое ощущение у меня было. Я сделала строгое лицо и сказала, что мама может мне признаться во всем, чем угодно. В ответ мама просто протянула мне заключение о беременности. Своей, она тоже была беременна. Представляете, это было даже смешно. Я смотрела на свою справку, потом на нее, и в один момент мы рассмеялись, каждая чуточку. Я обе от осознания, что у нас сейчас абсолютно одинаковые ситуации. Офигеть! вы представляете, какой совпадос у них произошел? Подождите, я уже просто ко всему готова на от одного парня там. Простите меня за ложку дегтя в этой ситуации, смотрим дальше. Все это сближает. Только в такие моменты понимаешь, что разница между 18-летней девушкой и взрослой женщиной на самом деле никакой. И нам бывает страшно и волнительно одинаково сильно. Мама рассказала, что недавно ее бросил последний бойфренд. Козел. Она уже привыкла, что у нее не получается строить отношения с парнями, поэтому сперва никак не расстроилась. Но вскоре у нее случилась задержка, а ну, потом... потом тест который как назло показал две полоски. Представляю, что почувствовала мама. Она злилась на себя, на жизнь, на всех бойфрендов вместе, а тут как раз заявилась я со своим точно такими же проблемами. Она впервые поделилась со мной, что ей действительно было трудно растить меня. И иногда она позволяла себе злиться. Словно это я во всем виновата. Она извинилась и сказала, что все это время любила меня и хотела, чтобы моя жизнь сложилась как-то иначе, лучше. Когда она узнала о моей беременности, то сперва подумала, что мир вокруг нас рухнул. Однако потом она поняла, что хотела бы оставить своего ребенка и решила поговорить со мной. Ребята, тут вообще уже получается не двойной кувырок, тут тройной кувырок. Смотрите, она родила дочку, дочка родила внучку, и она еще сама беременна и родит еще одну дочку. Так это же огромная женская семья, ура! Мне такое нравится. Сейчас я рада, что все сложилось как нельзя лучше. Я искренне рада, что она догадалась, где именно меня искать. И спасла от аборта. Теперь мы с мамой беременны одновременно. Ну и что, что у нас нет парней. Вместе мы справимся даже лучше. Мама решила, что будет сидеть дома с мелкими пока я буду учиться и работать. Я думаю, мы сможем растить детей и жить дальше счастливо. Это удивительно, но этот случай неожиданно помог мне понять маму. А мама почувствовала, что не одна в своих проблемах и страхах. Это сделало нас лучшими подругами спустя много лет. И как всегда, как всегда, практически в 90% ситуаций на помощь женщине приходит кто? Женщина, да что такое с этим миром? Вообще, сегодня смотрела интервью Шер. Ее спрашивают: вам нужны мужчины? Она говорит, а зачем они? Короче, выводы делайте сами, но самое главное нужно всегда полагаться на себя. У мужиков надежды никакой нет. Если, конечно, он вдоль поперек не проверенный, таких тоже нужно видеть сразу. Вот такое было сегодня видео. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте мне лайки. Люблю вас, целую. Пока!